Да много. Нет, это за мою Стой. семью. За хадира, пара, что там у тебя, капитан, барков мертв. Понял. Алекс, заряды установлены. Так точно, Сэр, Алекс. Реактор окружен. Я отсюда не выберусь. Закончим дело. Спасибо. Да, мэм. Все чисто, капитан. Понял. Все посты по моей команде. Три, два, один. Россия, матушка одобряет. Долетим. Город Зекстан. Домой. Чай. Да, приличного пива. Тут все равно нет. Россия бросила Баркова. Но выбора у них особо не было. Он мертв. Ты неплохо замял нашу проблему, Джон. Пока. Но без присмотра. Нет, нет. Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретных суть? Спецгруппа. У, -у, -у. у нас уже есть хвосты. И я их обрублю. Я плачу агентам, а не боевикам. Тогда пей свой чай. За Хаеву нужен трон Баркова. Я чуть не закопал его в Припяти с Макмилланом. То был отец. А это сын, Виктор. Славная семейка. Они поклонники Хадира. Это объясняет, почему он еще жив. Хотят вытащить его. Тогда мне, что нужно. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют ГАЗ. Он вроде не спорит. Джон МакТавиш. САС снайпер-подрывник Кличка Соуп. Почему? Засекречено. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. И не будет. Но остальное. Знать пока незачем, если не договоримся. Как ты называешь свою команду? 141.